Я иногда ловлю себя на мысли, что я люблю подолго рассматривать свою коллекцию. Я достал из своей коллекции множество различных монет. Некоторые выставлю на продажу, некоторые нет. Ну так, тут у меня есть коробка собралась, мы сейчас их будем потихоньку рассматривать. Кстати, моя одна из самых любимых военных монет, одна из самых редких. 42-й год. Медно-никелевая. Ну, пока я ее не собираюсь продавать. Давайте дальше. 5,72 года. Это считается редкой. Ну, на какая-то немножко, как сейчас любят, говорят, уставшая. Да, видать, ее выкопали. Химией прочистили. Вот еще монетка. Ну, на грязное я ее не чистил. Пока не собираюсь. Может, вообще не собираюсь, сразу продам. Дальше давайте. 1937 -го года. Тут видна и грязь, и патина одновременно. Да, грязи хватает. Поближе надо посмотреть. О. Ну так, неплохой сохранчик. О, эта монета уже явно была в обращении. Долго-долго победного 1945 -го года не часто. О! а вот и наша монета в современной россии вот это можно и продать в принципе кстати внизу под видео ссылка будет на некоторые из этих монет которые ну, наверное, с аукциона пущу но еще, еще раз говорю все не буду продавать это так рассматриваю коллекцию 1921 билон это редко считается и сохран такой почти xf пойдет тоже редкая 27 -го года, но правда она такого состояния не очень чистить не хочу, не буду, пусть кто хочет почистить потом когда купит а вот еще один билончик у нас Немножко патина, немножко грязь. Да, аж потемнело серебро. Угу. О! Хороший сохранчик. Вот я вот люблю такие монеты собирать, покупать и откладывать. 51 год считается нечасто. Скоро будет редкой. Давайте с вот этих начнем. Ух, какая. 5 копеек. 1869. Это у нас эпоха Александр II. Ну да, и реально выкопали. Приятный дизайн. Гурт есть. Тоже как степень защиты. Давайте мы пятерки все посмотрим. О, более-менее сохранчик с год это у нас тоже александр 2 эпоха тоже скорее всего выкопали она была в обращении а потом ее потеряли вот тоже 73 год копали видать и очистили не раз mm -hmm. Да, ну, такой слабенький вырывай но кому-то интересует Давайте за эту пятерку возьмем. С 1968 год. Ну, и очистили, скрывали патиной, потом кислотой, наверное, много раз. Перед тем как выкопать. Вот даже зеленая окей, осталось. Что-то с ней делали. Да, это может быть скоро выставлю на аукционе. Посмотрим. Может, полежить в коллекции. Пожалуй, мы вот с этих начнем троечек сейчас 3 копейки 98 это уже Александр ой господи это уже Николай второй Николай второй начал править у -у -у. ну так не каждому коллекцию пойдет, но пойдет ух какой у нас это очищенная уже наверное, кока-колу и очистили, потому что так может только кислота или что-то еще и очистить ну, даже не все вычи... вычистили, даже видно слева как-то она лежала криво большой слой окиси да, тоже Николай второй эпоха мне вот что еще интересует с хорошим таким рельефом, или неплохим рельефом. Две копейки санкт-петербургский монетный двор 1811 года. Это шла Наполеонская война, или началась уже. Неплохо. Александр I правление. Если не изменять моя музыкальная память. Александр I угу. Там да. и патина, и искусственная патина, что хочете здесь. Гурт здесь гладкий. Гладкий гурт. Тоже на тот период. Сейчас посмотрим вместе. Это тоже Александр I. Правление. Ну ничего, неплохой чекан. В принципе, считается неплохим. Но кто-то я уже... Но не кто-то, население поносило ее много раз. Подиспользовало. 3 копеечки, 92 -й. Это Александр Третье правление. Вот так себе сохран, конечно. Слабый верфайн. Ребята, если вы хотите написать комментарий какой-нибудь монете, без проблем можете написать. Может быть у вас есть такая монета, либо есть лучшая либо где-то неправильно что-то сказал. Так, это Николай II Эпоха. 2014 года неплохой. Вот это тоже уверенный верифайн плюс. Естественно, она была. В обращении была, была. Угу. Гурт нормальный. Неплохо. Вот это интересный год у нас. У меня давно таких не было, но.. Когда-то я ее купил. В чем-то она у меня какой-то грязи, в чем так лежит. Николай Первый. Не, она плохая. Плохого сохрана. Сохран плохой. Угу. С он достал вот такую вот монету. 5 копеек 67 -го года. Но ну, это, скорее всего, наборная. Что-то я не помню, когда я покупал ее. Точнее, припоминаю? Припоминаю но сохранение хорошие в скотче ладно, буду продавать, скрою, сфотографирую пока не буду продавать о, мы вот это посмотрим денежка 1853 год Николай Первый так себе, неплохой рельеф Николай Первый, хороший рельефчик да, ну пусть полежит а, там, что продам. Следующая у нас на очереди эпоха Николая II. У ну нас интересный у нее сохранчик. 1899. Это very fine. Ни хуже, ни лучше. Единственное, что рельеф хороший. Это уже было давненько. Это было при Александре III. Может быть, уже стоит каких-то денег, не помню за сколько покупал, но где-то записи остались, на смотреть. О, это у нас Александр Третий, копейка. Ну, в принципе, так, ничего особенного. но ну, думаю, чего-то стоит. Раз я купил, она, наверное, нечастая. Вот еще та же эпоха, как-то они у меня подряд идут. Одно и той же эпохи монеты, в какой-то у меня... Понятно, в чем она... Какой-то от 93 93 год копеечка так давайте вот эту посмотрим нет она крупная Я и так можно смотреть 43 год тоже военная ну так чуть-чуть не часто но их было много нельзя сказать что их было мало как их неаккуратно копали Ребят, кто-то, если вам интересно, какие монеты дальше пойдут, просто в описании под видео есть скликабельное содержание, там по ссылке, какие монеты рассматриваются. Просто кликнули, можете смотреть. О, это уже редкая. Ох, как ее её... Жизнь ее покоробила. Как любят, говорят сейчас. Уставшая монета подгулявшая, ну и очистили, полировали, наверное, откопали ее. Как бы она была в обращении, но потом ее откопали. Да, это редко, я думаю, здесь точно заработаю. Вот такая монета, она тоже чуть-чуть редкая, покоцанная, конечно. Тут в основном грязь, конечно, патин, тут мало. Вот хорошенькая. Вот я люблю такие вот очень аккуратные монеты, которые передавались от коллекционера к коллекционеру. Очень бережно хранились 31 год. Но это так, нечастая. Сохран очень хороший. Ну, герб старый, это понятно. Тут небольшой видно раскол штемпеля слева. О, а вот рядышком год тридцатого года. Вот это уже патина настоящая. Вот такие приятно покупать. То есть я специально не мол, чтобы порадоваться старинной монете. Ну, как бы нормально. Прошло почти 90 лет. Так, а это что у нас такое? 51 год. Ага, мы смотрели такую, похоже. Это мне обошлось, я не помню. По-моему, рублей 650. Ну, когда-то я ее хорошо купил. Хороший сохран Да, рельеф хороший Да, это нечастое Без превращения скажу Так, давайте дальше Мою коллекцию смотреть Во! Победного 45-го года А многие любят такие пяточки Такого года вот так чуть-чуть покоцана Конечно И в обращении, наверное, копали ее Царапали но все равно победного сорок пятого год 38 восьмой о, этот долго лежало, я помню ну не у меня, а у предыдущего коррекционера тут и грязь, и патина угу. ох, сколько тут отпечатков его кислов с патиной если профессионал его почистит, то это вообще будет состояние ансе, наверное ну пока не буду продавать Ребят, все, что я продаю, может быть ссылка в описании, пока есть. Кто хочет. Я никому не навязываю. Я сейчас просто рассматриваю свою коллекцию. Продаю только часть, еще раз говорю. Что у нас вот это? 52. Ну, это обычная. Не сильно дорогая, ну. изображение Тоже не чищенная, не мытая. Вот. Кто-то чистил до меня. До того, как я купил 46-й, первый год после войны. Но здесь тираж был большой достаточно, поэтому она не является нечастой, она обычная. Ну так, в хорошей сохранности она, конечно, редкая. Это обычный верифайн. 35-й год. Это у нас герб новый, наверное. Да, это уже нового образца. Нового типа, как говорят. Любят говорить. Новый герб, новый тип, без круговой надписи на аверсе. Угу. Ну тоже скоро продам, наверное, ближе к весне. Ух, блин, еще одна. Я их в свое время покупал на аукционе несколько штук. Тут похуже, похуже сохран. Даже не помню, сколько она стоит, потому что все не у помнишь. А вот еще одна 1946 -го года, тоже и грязь, и патина, и следы хождения, ну так, кто хочет, тот купит, может кто-то родился в 1946 году, для него это ностальгия. Давайте дальше рассмотрим, 1937 год, ну так, состояние, наверное дешево я ее взял, поэтому... Ребята, ссылка на каждую монету в описании. Просто, я имею в виду, в содержа... под видео в там. Просто посмотреть монету можно. Вот еще... О, это редкая. Это у меня редкая, 1927. Да, но ну, ее, видать, откопали. Так. Угу. Ударили лопаты, потому что такая вмятина. И чистили еще. Да. А вот еще 35-го. Но это кто-то чистил. Потому что она с раковинами. Откопали и почистили. Да, новый герб. Да у нас какой 28-й. Ну, тоже неплохой сохран. Ну, обычный у нее тираж. Старый герб. Она обычная. Ну, в смысле регулярного чекана. Без большого тиража. То у нас уже советская как какой-то грязиль точнее нечастая но она и советская и нечастая ага 30 -й. только с рельефом у меня проблема небольшая угу. нормально так это у нас какой год 26 -й. и патина и грязь одновременно не, ну такой я не буду чистить, конечно 30-й год, неплохой рельеф неплохой кант, но что-то тут на поле монеты покоцано кто-то возьмет отреставрирует вот хороший рельеф виден и патина видна о, вот это посмотрим 75-й год посмотреть на увеличить с увеличительным стеклом пойдет это редко Редкое, редкое. очень быстро дорожают они это уверенный верифайн изображения. Вот класс вот эти вот эти вот этих, год, этих годов я люблю монеты так рассмотрим 3 копейки тоже победный 45 -й. но на изобращение, она долго было в обращении 49 неплохой рельеф. Такую приятно покупать. Угу. Нормально. 35 год, наверное, рельеф у нас. Ой, господи, герб. Герб старый. Пролетали все стран... стран. Соединяйтесь. Вот это хороший чеканчик. Так, еще раз напоминаю, я их пока не продаю, либо часть продаю. Я их просто рассматриваю вместе с вами. Копаного 27 -го года. Продолжаем. Вот еще одна. 35-й год. Чищеная. Прикольно. Это нечасто. Это у нас советский год. 65-й. Это, это тоже нечастое. Долго было вхождение, прям видно. Ну, ничего, она, она спрос имеет. Так, меня вот это смущает. Что-то она какая-то. Тут потертая, тут светлая, тут темная. 27-й год вроде неплохой. Рельеф вроде нормальный, все. Как ее чистили? Что это такое? Немножко у нас в раковинах. Ладно, продам, конечно. Что, перейдем на 2 копейки. Так, 1935 год. Новый герб. Ну, пойдет. Советский пока идут. 64-й тоже нечасто. Да, была в обращении. Чуть-чуть патина, чуть-чуть грязь. Новый герб 35 года. Двушечка. Тоже 35-й год, новый герб. Еще одна завалялась, 3 копейки 45-го. Победного 45-го. Ох, чистили, видать. Откопали, почистили, помыли и продали мне. Хм. Хорошенькая, 40-го года хорошенькая. Почти мешковая. Или мешковая. Ну так, почти, да. Прикольно. Ну, думаю, полежит пока. О, вот, маленькая, маленькая, но хорошенькая. 38-й год. Копеечка. Блин, ни хрена не видно. Такая маленькая. Класс, мешковая. Это тоже будет пока лежать у меня. Это же тоже важно посмотреть. А, да, мешковая класс. А, вот это стоящая вещь. Как раз в альбом кому-нибудь. А пока мне в альбом. Так, копеечка 40 тоже мешковая. Да, коллекционный сохран. Но она не, не является редкой. Но сохран класс 35-го. А, наверное, новый герб. Это новый герб. В обращении было. С моего последнего раза у <къем> меня аккумулятор просто разрядился, поэтому продолжаю дальше. Небольшую паузу сделал так. Ну, это у нас точно нечастая. 15 копеек 44-го Военного года. Да. Вот она. Ну, это уже так. В коллекционном состоянии в альбом можно нажить. <coughs> Я все буквально показывать не буду, потому что коробок у меня несколько. А аккумулятор здесь быстро разряжается. Вот два с копеек из третьего поношенная вот ну, тут маленький раковин даже видно угу. щитовичок любят говорить Наш, наши люди ну я предлагаю десяточки посмотри, а вот еще двушка 2 копейки. а, 65 <coughs> нечастая что-то у нас заборы и пятна такие красные ну, окисление, понятно. Чистили. В обороте была, чистили. Да, кислотой ну, чистили. Вот такая. Две копейки. То есть, по одной копейке у меня 64 -го года. Сразу две рассмотрим. Ну, они нормально растут в цене. Одна такая себе. Да. Я предлагаю посмотреть еще 37 одну копеечку ну это такой год не очень редкий 31 год обычно mm. хороший чекан сохран точнее хороший сохран копеечка 49 ну так себе небольшая патина так XF, можно сказать эту я не помню когда покупал и зачем 29 год она вообще никакая да уж 10 копеек 38 ну, тоже не часто Но она просто грязная просто она грязная 40 год хорошенький рельефчик Вот, поближе. Ну да, тоже коллекционный сохран можно в альбом ложить. Вот это точно нечастое. И рельеф хороший, и сохран, и без раковин. Ну, прикольно. Да, это будет, наверное, в коллекции у меня пока что находиться. Ох, вот это редкое у меня есть. Угу. Чуть-чуть было в обращении. Поношенная было тяжелое. Ну что, еще маленькую эту посмотрим. 37-й год нечастая. Тоже откопали где-то. Чуть-чуть ее копали и откопали. Я вообще предлагаю посмотреть вот эту вот одну четвертую копеечки. Маленький-маленький. Уж маленький. какая она маленькая. 1896. Ну, это... Полграмма весит всего. Мал золотник, да дорого, как говорится. Да, где-то в земле лежала, копали я бы еще вот какую с вами посмотрел пол копейки 1911 ну хорошая, почти мешкова, но вряд ли ее можно заслабировать вот еще вот эту давайте посмотрим 1899 пол копеечки ну так себе сохранчик. 1897,5 копеечки. Да, их любят коллекционеры. Они маленькие. Их часто покупают. Николай II даже вот на версии написано. 20 копеек, 62. Ну это серебро преимущественно. Александр второй эпоха. Да, тогда они денег стоили. 68. -й. Тоже Александр II. Хотя там, может белон Билон, конечно, сейчас не помню. Там в 60-х годах был Билон сплав, а еще чуть пораньше 62-й где-то год, там 75% все ебра уже была. 1889. Uh -huh. Александр III уже эпоха. Если мне не изменяет моя музыкальная память, ничего. Так и продадим. Мыть не будем. 1893 тоже Александр III. Это белоны точно уже, тот период уже был белоны шли. Кто не знает, это 50% серебра, 50% меди. Это такой сплав. Так, ну в принципе, я думаю, не стоит там дальше смотреть, потому что коробок много, этих монет много, точнее, коробок у меня несколько. Перерывать так можно, посмотреть, что сверху, как выглядит, какие монетки лежат просто. Потому что не хватит никаких аккумуляторов, чтобы все это осветить, показать, рассказать. Так, время прошло, повеселились. Все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, как всегда подписывайтесь на канал. Ссылочка на содержание в описании. Пока!